Понедельник, знаю, что вы всегда сильно ждете встречу по понедельникам, но я рад вас тоже всех приветствовать. Надеюсь, что гриб многих миновал и все живы здоровы. У нас много новостей сегодня позитивных, интересных, как всегда. Я начну с новостей по мессенджеру, по android на Андроиде, iOS и на вебе. Сейчас у нас работают абсолютно идентичные команды. По количеству еще сюда добавляются изменения на сервере, поэтому все изменения происходят ну, фактически одновременно, за исключением того, что App Store немножко более тщательно проверяет релизы и, соответственно, чуть позже выходит обновление. значит Оптимизация функционала пролистывания в чате, покрытие вновь написанного функционала автотестами, ну, то есть тестирует специальные тесты, чтобы вновь включаемый функционал. Меньше было багов, глюков и нареканий со стороны людей. Рефакторинг кода, отвечающий за отображение части информации в чате, удаление неиспользуемых участков кода. Но это то, что касается стабилизации работы мобильного приложения, ускорения скорости навигации, и скачивания, унификация данных отображаемых пользователей, корректная обработка ошибок, возникающих в результате работы приложения. Это то, что вот в эти а, спринт-релизы войдет а, вплоть до 6.03.19 -го, -го, -го года. период с 2014 по 6. -го. Следующий сайт. Будьте добры. А, с 14.02 по 16.03 на iOS. -е. Есть еще небольшое отличие. Увеличение скорости отображения сообщений в чате. Оптимизация работы приложения, оптимизация кода приложения проведение работ по снижению расхода батарей при активном использовании приложений мы сильно стараемся чтобы messenger как можно меньше тратил электроэнергии драгоценной ваших смартфонов особенно те люди которые пользуются старыми моделями смартфонов и у которых установлено программное обеспечение там, назовем просто одним словом предыдущих лет то соответственно очень много тратится сил на адаптацию работы мобильного приложения под старые такие древние версии исправление ошибок хранения данных внутри приложения исправление функционала поделиться следующий слайд будьте добры ну и по вебу сам пользуюсь активно вебом и мне нравится темпы и направление с которым двигаются наши разработчики по вебу изменение кода который позволяет ускорить разработку в будущем изменения вносить в разработку реализация функционала отслеживания ошибок у пользователя в автоматическом режиме исправление звонков p2p от человека к человеку видеозвонков на веб-клиенте мы сильно стараемся сделать звонки в том числе и групповые на веб-клиенте улучшение структуры использования модальных окон ну и реализация функционала переотправки неотправленных сообщений в верном порядке то есть чтобы так как вы их написали они точно так же если у вас не было интернета точно также отправлялись то есть в том же порядке есть очень важное объявление оно касается тем что у нас появились очень новые вернее, очень ценные новые сотрудники которые ориентированы на улучшение юзабилити на продвижение мессенджера на формирование у всего проекта положительного publicity, что называется в интернет у нас пришел маркетолог из очень крупной команды у нас пришел очень опытный pr-менеджер ну и у нас появился уникальный дизайнер не побоюсь этого слова я думаю что мы вас обязательно с ними познакомим и начнем мы с того что мы в ближайшее время сделаем таким образом чтобы наши все люди которые участвуют от директора по продвижения мессенджера встретились с пиар менеджером чтобы мы выработали единую стратегию и маркетолог и дизайнеры пиар менеджер это бывшие сотрудники одной из очень крупных компаний я не буду ее называть мы пригласив одного человека получили сразу трех, потому что им крайне интересен наш проект. То есть это специалисты реально мирового уровня. И все, что касается дальнейшего продвижения мессенджера, формирования его концепции, все, что связано с маркетингом, отвечает очень умный человек, который продвинул не одно приложение. То же самое PR-менеджер, а дизайнер участвовал в разработке мобильных приложений для многих банков, ну среди них там ВТБ как минимум, то есть она э, принимала активное участие, ввожала очень важный э, участок работы. Будьте добры, следующий слайд. Соответственно, с появлением новых специалистов, я хочу еще раз, вы, наверное, увидеть на прошлом слайде, что у нас год назад было 12 человек разработчиков, а сейчас у нас э, одних только разработчиков 25 человек в команде работают Минский плюс мы активно подбираем новых сотрудников, причем, знаете, они подбираются по принципу своего рода евангелистов, то есть те люди, которые активно верят в проект и которые хотят воплотить в нашем проекте свои задумки, знания, реализацию своих каких-то, ну скажем, тех, технологических знаний, которым не удалось реализовать в предыдущих проектах. Для них это очень важно, потому что мы очень открыты для общения и даем им широкое поле деятельности. но ну, в рамках согласованной концепции не ограничиваем их инициативу. И поверьте, у нас складываются очень и очень классные рабочие отношения. Вот новый подход к дизайну э, и интерфейсом JumpFume и MarketSpace здесь отображены вот, э, скажем так, первые наработки нашего нового дизайнера. Э, и, соответственно, вы увидите, как эти наработки будут реализовываться по, по, по мере обновления новых версий. То есть мы поставили ей задачу, и она сама видит эту задачу в том, чтобы сделать юзабилити нашего мессенджера а, максимально удобных для людей, то есть, причем а, максимально а, удобных для пользования при работе большого количества вкладок в приложении потому что у нас э, есть большое количество сервисов, начиная от ботов, маркетспейса, там, кошелька, перевода денег и прочих вещей. И э, человек увидел, как это сделать, и человек понял, как реализовать этот весь функционал, чтобы, э, во-первых, мессенджер не весил много, а во-вторых, чтобы было очень удобно вам пользоваться, и э, люди бы с удовольствием проводили в мессенджере большое, большое количество времени. В общем, мы крайне довольны приходом вот этих трех наших специалистов. Я их про себя крестил такая могучая кучка. Ну, так когда-то называли собрание великих русских композиторов. И мне кажется, что им под силу абсолютно придать новое дыхание развитию мессенджера с точки зрения дизайна, пиара, маркетинга, построения, юзабилити, то есть решением многих-многих задач которым они подходят крайне профессионально. И будьте добры, следующий слайд. Мы начнем, можно э, пролистнуть, то есть мы этот дизайн, если кому-то интересно, э, покажем на встрече с директорами, вы сможете в нем покопаться, посмотреть. Это то, что мы утвердили э, в ближайшее время, и э, это начнет реализовываться вот с выходом всех новых новых релизов. Естественно, мы начинаем от простого к сложному. Будьте добры, поставьте мне, пожалуйста, слайд, где у нас на среду запланирована встреча наших директоров с нашим руководителем пиара, потому что выстраивается единая концепция продвижения проекта, всего проекта, и наши сотрудники, пиар-сотрудники хотят познакомиться с нашими лидерами, и это очень крайне важно, потому что они видят, единую компанию, они видят в нашей сети очень и очень большую силу и в принципе готовы сделать все для того, чтобы, объединив усилия, мы принесли очень много полезных вещей, проектов, в том числе и продвижение. То есть почитали ваши блоги, почитали ваши ваше мнение, ваши выступления на тубе пришли к однозначному выводу, что наша сеть это колоссальный инструмент который очень сильно помогает развитию продвижению мессенджера. и э, важно сделать так, чтобы произошла синергия. Поэтому PR менеджер э, предлагает э, встретиться с директорами. Мы начнем с директоров, она донесет свои определенные мысли и согласно ее планам и мыслям мы начнем все вместе э, дружно работать. И э, еще один момент, на который бы мне хотелось обратить вам сегодня внимание, если можно теперь последний слайд вот пришло такое сообщение что вайбер начинает взимать с владельцев чат-ботов стоимость ну, в месяц порядка четырех с половиной тысяч долларов то есть это минимальный тариф в в рамках которого они могут отправлять до 500 тысяч сообщений ежемесячно и естественно это вызвало громадное недовольство но надо понимать что всех стремятся к все стремятся к монетизации мессенджера и поверьте у нас уже пошли предложения потому что у нас чат-боты это абсолютно бесплатно и ну во всяком случае пока да и это еще одна иллюстрация того то есть что мессенджеры ну, по зарабатыванию денег чат-боты объявления встроенный финансовый плагин market space ну, много-много чего и все это приводит к, одному, к одной простой вещи, к тому, что выстраивая вот эту денежную машину, мы даже сами до конца, когда начинали, не понимали, насколько эта машина может быть денежной, извините за тавтологию, Насколько правильно выстроенная стратегия позволит нам еще до момента реализации мессенджера уже с него получать деньги. Вот и все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо вам большое за внимание. Всем удачи. И я передаю слово Александру Таниславовичу Кочиновскому. Наша конференция и традиционные, несколько традиционных рубрик, которые я обычно освещаю. Первое с нашим ростом количества пользователей – вот оно у вас перед, перед глазами, идем к следующему маленькому рубежу 8 миллионов и большому рубежу 10 миллионов, это вы знаете. И далее традиционная рубрика это доходы за прошедшую неделю, они сегодня впечатляют, впечатляют и география впечатляют и доходы. Давайте пройдемся вместе с вами, первое это значит, доходы от 1400 евро поместились сегодня, Соответственно, такой доход получил наш партнер из Москвы. 1532 евро это город Бекаси в Израиле. 1590 евро партнер из города Десногорск. Первый раз называю вам этот город, поэтому с удовольствием посмотрел, что это за город. Оказалось, очень небольшой город Смоленской области, в 160 километрах, собственно, от Смоленска, город, который знаменит, ну, пожалуй, тем, что там построено. Смоленская атомная электростанция. Население города составляет 27 700 человек. То есть вот такой вот небольшой совсем город. И, конечно, я думаю, что для этого города доходы впечатляют. Доходы в 1590 евро за, один, за одну неделю. Я поздравляю нашего партнера. Ну и желаю, конечно же, ему дальнейших больших успехов. В этом направлении. Дальше 1590, чуть побольше, Хабаровск, постоянный участник нашего рейтинга. 1900 евро это Екатеринбург, Киев и еще раз Екатеринбург. 2000 евро за прошлом георгии Токио, обратите внимание, потому что мы будем Японию пять раз называть. 2400 евро город Брамптон, Канада. 2836 Шауля и Литва, Литва у нас все чаще и чаще появляется на нашей карте, это очень приятно. 2900 евро снова Токио, Япония, 3700 евро Киев, Украина, знаете, 3800 Мейпл Канада, 5400 евро Хамаматсу, город в Японии. 5700 евро Мурманск это Россия, 6300 снова Токио и 11, 18 100 евро за одну только прошлую неделю. Это снова партнер из города Токио. Мы поздравляем уже эту пятерку партнеров в этом рейтинге из Японии. И это не рекорд этого года, рекорд этого года, вы помните, был 24 тысячи евро в январе. В конце января здесь 18100 евро, но, на мой взгляд, это очень впечатляющие доходы. Наша японская команда делает большие успехи, делает большие прорывы, поэтому пожелаем ей больших-больших успехов в этом совершенно классном и впечатляющем для нас всех движении. Дальше у меня очень приятная новость для вас. У меня вообще сегодня все. Из приятных новостей состоит мое выступление о том, что у нас после ну, практически двухмесячного перерыва мы в конце декабря, там, на, на, на 1 января закончили внесение новых акционеров в наш реестр акционеров нашей основной компании, созданной для частных инвесторов, GMFOMI Custodian Services. Вот, и ушли сначала на проверку регистратором тех внесенных нами на тот момент 12,5 тысячи акционеров получили ряд замечаний, и потом в течение там, почти, практически полутора месяцев наши программисты исправляли внесенные, внесенные замечания. Они мелкие технические, но они очень важны для введения реестра акционеров, с тем, чтобы никто не мог прерваться, что что-то там неправильно занесено, неправильно переведено. Сейчас вот эта большая работа была нами завершена, и с сегодняшнего дня... Реестр акционеров, снова, реестр акционеров снова открыт и туда сейчас большим таким потоком будут вноситься партнеры. Почему большим? Потому что на самом деле вот верификацию тех партнеров, которые подавали свои документы в феврале и в январе и в феврале мы проводили. Просто мы не имели технической возможности их заносить в реестр акционеров. Но сегодня... Как я уже сказал, она открыта и сегодня внесение акционеров продолжается. Коллеги, я вижу, что у вас есть вот этот, этот недостаток который в отражении акций акционеров. Поверьте, мы это знаем, просто количество акционеров уже приближается, там у нас порядка 20 тысячам человек, количество акций вы тоже великолепно видите. Это просто вопрос какого-то количества времени, которое понадобится для корректного отражения. С другой стороны, у нас все отражено в разных базах данных, поэтому у нас не будет никаких сбоев, вы можете за это не. Не переживать все обязательно наладится ну, не, не так долго осталось работать вот этой вот компании вы знаете что количество акций видите порядка 60 тысяч которые сказать, стремительно подходит к концу поэтому в любом случае мы наведем полный порядок Заведем всех а, акционеров, которые подали, естественно, свои документы. Мы не можем завести акционеров, которые купили акции, но не подали документы. Это все вопрос только самих акционеров. Но всех, кто, я уверен, что 99,9% акционеров свои документы в Лоприн пришлют, сделают все необходимые действия, и мы всех заведем. И этой весной мы реестр акционеров этой компании закроем. Вот, так что, Валерий, не переживайте, все будет, все будет хорошо у нас. Вот, значит, это была первая новость. Вторая новость, тоже приятная, она заключается в том, что промоушен, два пакета акций за одно действие, до 4 марта, как мы и говорили, он продолжится ровно неделю, а все покупатели будут получать 60%, ну не все, соответственно, от уровня ККА 0.75, это вы постоянно видите, этот слайд, 60%. С 5, мая, с 5, марта, извиняюсь, с 5 марта произойдет завершающее, завершающее сокращение этого пакета подарочных акций до 50%, и после этого подарочные акции уже выдаваться не будут, уже к тому времени я Думаю, что мы или запустим, или почти запустим продажу акций уже другой компании. Так что имейте в виду, что вот эти вот два срока, я их специально выделил, 4 марта, следующий понедельник, и еще две недели до следующего, до 18 марта, будут значительные подарки. Это очень значительные подарки, когда не покупая, можно эти акции а в свой подарок получить. Это касается и покупателей, и спонсоров. Это вот такие вот наши весенние, весенние, весенние подарки, весенние промоушены. Ну и еще я хотел объявить, самое наверное, прекрасное для сегодня, увижу сейчас куча аплодисментов. Это весенний промоушен, который начинается у нас с минусом 10%, то есть стоимость основных наших паков, 4 паков будет понижена на 10% на один месяц. Единственное, что при этом самое важное, самое приятное, что ни пакеты акций, ни личное и командное вознаграждение не будут сокращены. Поэтому можно действовать, нужно действовать. Это все у нас начинается. Весна уже совсем скоро. Весна у нас совсем не за горами. Поэтому мы назвали этот промоушен именно весенним, для весеннего настроения, для весеннего Такого большого и мощного движения. Вы видите, какие изменения происходят в нашей команде, соответственно, они обязательно отразятся на нашем мессенджере и на нашем Market Space. Желаю вам со всеми этими новостями замечательных успехов, друзья. И передаю микрофон члену Совета директоров Наталье Борисовне Аршавской. что-то настроить может быть не надо добавить звук тоже подскажите мне и тогда мы продолжим нашу конференцию слышно отлично ну что же тогда можно продолжать и я как всегда по традиции скажу пару слов о том насколько важно иметь статусы и карьерные знаки отличия ну, во-первых, все лидеры, которые зарабатывают самые большие деньги, имеют самые большие карьерные статусы. Задумались об этом, да? Почему так происходит? Потому что в нашей компании все сбалансировано. Рост вашей команды, он отражается в ваших статусах. И если у вас есть равномерный рост двух команд, одна из которых чуть меньше, вторая чуть больше, то, соответственно, у вас есть закрытие шагов и, естественно, закрытие карьерных статусов. И весь наш карьерный план разделен на три части. В, части мы, в первой части мы видим мастеров, и мы понимаем, что это самое начало, где мы чем, чем выше мы поднимаемся, тем больше у нас опыта в построении команд, группы, организаций в разных городах, тем больше у нас влияние на лидеров, которых нам приходят, лидеров, которых мы создаем сами. То есть мы показываем свое мастерство, это мастера. В директорской команде мы обучаемся навыкам управления. Следующий раздел после мастеров. да? И навыки управления это опыт командной работы. В первую очередь это опыт и умение создавать лидеров, которые могут достичь большего успеха, чем вы. Именно этому мы как раз и обучаем в директорской команде. Ну Как можно жить в дружбе и согласии с разными структурами в одном городе, в одной организации в частности, или в разных организациях, неважно, вообще в одной нашей общей команде «Джим». И мы стираем границы между лидерами из разных команд, разных структур, учим их работать на общий результат в регионе и вообще общий результат в проекте. Это директорская команда. Что касается президентской команды, здесь самодостаточные люди, которые всему уже обучены, которые нами воспитывались и вливались в команду совершенно разными, но пройдя этот путь, они стали в принципе заточены как говорится, на единый результат, общий, командный. И уважая друг друга, поддерживая друг друга во всем, помогая компании, они имеют взрослую оценку событий. Вы передаете им свои мысли, свои просьбы, свои пожелания, свои чаяния. Вы вместе с ними реализуете свои самые смелые мечты – ну а мы вместе с ними управляем компанией. Вот так бы я сказала. Ни один серьезный вопрос без президентской команды у нас в компании не решается. У нас потрясающая карьерная лестница, очень простая, очень понятная. Она очень доходная и, в принципе, ее можно делать автоматически, поскольку, закрывая свои чеки, вы автоматически продвигайтесь вперед по карьерной лестнице. Главное, чтобы была сбалансированная работа на командный результат, на одну большую общую ногу и на личную работу, которую каждый точно так же в определенный момент времени переводит в командную работу и в командный результат. И сегодня мне особенно приятно начать с первого шага, Silver Master. Лидеры, которые вступили на карьерную лестницу, еще не знают, может быть, каких-то особых секретов нашего бизнеса. Но я уверена, что в самое ближайшее время их познакомят с удовольствием лидеры и в их регионах, и директорская команда, и президенты. Потому что они отыскивают звезды как раз вот... Зажигая такие маленькие квалификации. Итак, Галина Синицев в Хабаровске стала сильвермастером за эту неделю. Альбина Белявицер, Десногорск, Россия. Александр Алексеев, Якутск. Людмила Сальченко, Киров. Наталья Малошонок, Киев, это уже Украина пошла. Из Денка Дворакова, Чехия, Градец, Кролове. И Ольга Казимирова, Ташкент, Узбекистан. Ну вот мы видим с вами новые фамилии, новых лидеров, новые звезды, и нам очень радостно от этого. Главное, чтобы их было все больше, главное, чтобы вы их зажигали все чаще, и чтобы они не вмещались на странице. Тогда мы понимаем, что отлично поработали. Золотые мастера на этой неделе тоже есть, и как всегда, Япония отличилась, у них две акции. Дополнительные за скорость у uh, Сачикота Кахаши Хаматсу, город это Япония. Uh, а также Амир Сумбу-Кызыл-Хая, Россия. Анжелика Хертек-Кызыл, Россия. Наталья Шевченко-Минск, Беларусь. Uh, Эль Айрон-Джи-Нети, Индонезия. Uh, и uh, Галина Лабузина-Юшкарала, Россия. Далее у нас третья ступень карьеры – это платиновые мастера. Обычно мы начинаем знакомиться с даймонд-мастеров, но вот насколько я знаю, часто бывает такое, что уже с платьями нам присылают фотографии и истории наших лидеров, которые особенно быстро развиваются или особенный вклад носят в развитие команд. Инна Лапина, Россия Шкарала, сегодня получает дополнительно три акции за скорость. Что это значит? Этот лидер закрыл квалификацию быстрее других, он закрыл в срок поставленной компании, поэтому он получает дополнительно подарочные акции. И если бы я была... На вашем месте я бы собрала все подарочные акции, которые только возможно. Ведь так приятно получать подарки, а не только и зарабатывать, но и получать. За то, что ты постарался, за то, что ты сконцентрировался, за то, что ты хорошо поработал. Саяна Очур, Кызыл, Россия, и Олег Дейсак, Куровичи, Украина или Куровичи, не знаю, удобрение. Украина сегодня тоже празднует свою победу. Третья ступень карьеры была оставлена позади. Ну и, как я вам сказала, есть истории, есть рассказы. И смотрите, мы видим потрясающую красивую девушку, о которой нам рассказывает Ирина Антоненкова. Киев, Украина, лидер структуры. Инна Лапина тот лидер, который представляет Ирина. И вот что она написала. «Обычно мы знакомим с нашими лидерами, лидерами от статуса Diamond Master, но это особый случай, потому что это новый скоростной формат Jump Представляем вам Инну Лапину из Юж-Королы, которая второй раз получает акции за скорость. Сегодня... Вот молодец, Инна. Она понимает, что надо делать. Сегодня мы поздравляем ее со статусом платинового мастера. Это поистине необыкновенная женщина. Обратил на нее внимание случай. Тогда был ее 26-й день в бизнесе. Наши американские коллеги утверждали, что невозможно сделать КК-3 с пакетом гол за три недели. И попросили разобраться. Так мы и познакомились через маркетинг. Друзья, это возможно с пакетом Go за 3 недели сделать ККА-3, а за 27 дней ККА-5. Это возможно, когда есть грандиозные цели и когда твое сердце – реактивный мотор. 16 января Инна приобрела пакет Go, а сегодня в ее команде 135 инвесторов и ее ККА-5. Инна очень позитивный, активный и отзывчивый человек, который задачей команды ставит на первое место. И мне очень приятно, что не только японские коллеги могут удивлять скоростью, а и Инна Лапина из республики Марии Элл тоже нас удивила. Впереди директорский статус. Желаю невероятных побед, международного масштаба, крутых портфелей акций, в акции, вернее, крутых крупных акций в портфелях и ежедневных. Чеков команде «Юшкар Алы. И, конечно же, хочется пожелать не собрать все подарки, которые возможны в компании. Красивая история, красивая девушка, красивый результат. И очень хочется, чтобы это взяли на вооружение многие-многие лидеры, которые сейчас начинают ну, а мы двигаемся дальше, и у нас новая радость, новая празд... новый праздник «Даймонд Мастер». Сегодня новый «Даймонд Мастер» в Индонезии, в городе Купанг, Зовут его Эрхинсон Даниэль Сору. И, кстати, тоже в Японии у нас новый «Даймонд Мастер» Тоши Каучиоки. Это классно, что вот такие страны сегодня нас порадовали «Даймонд Мастерами». Ведь э, очень сложно, когда ты получаешь информацию о бизнесе совершенно на другом языке. Во-первых, она запаздывает, э, ее нужно еще перевести, и довести. Во-вторых, все равно есть искажения. И в-третьих, э, так сложно порой вывести целую команду, например, в другую страну на события. Но э, это не про Индонезию и не про... Их лидеров. Вот нам что написал Эдвин. Вы все знаете Эдвина Сору. Вы видели его репортажи, вы видели его лично на событиях. Это лидер, который возглавил развитие ДжемфоМИ в Индонезии, в городе Купанг, ну и там сейчас огромное количество городов, и людей закрывает статусы. Я счастлив и горд, потому что еще один партнер из моей индонезийской команды достиг статуса Diamond Master. И это двойное счастье, потому что это мой брат Эрхинсон Даниэль Сору. Он очень трудолюбивый человек и достиг этой квалификации, несмотря на то, что в Индонезии очень сложно вести бизнес. Но он смог успешно построить структуру. Он отличный лидер, который никогда не отступает от намеченных целей. От всей души поздравляю Архенсона с этой победой. Продолжай активно работать, чтобы как быстрее войти в директорскую команду. Кстати, брат моложе Эдвина, по-моему, да, все, кто помнит Эдвина, и еще играет на каком-то инструменте. Классно, а мы его попросим сыграть потом нам что-нибудь. Трудности и вызовы ⁇ это всего лишь топливо для движения вперед. Так считает Эдвин. Все зависит от нашего мозга. Если мы говорим, что мы можем, то мы действительно сможем что-то достичь. И наоборот, ты потрясающий человек. Желаю успехов и достижения всех целей вместе с Джим Но мы присоединяемся, конечно же. Желаем тебе всего самого наилучшего, Архенсон, чтобы ты добился самых больших-больших высот. Извините, пожалуйста, а вот из Японии... А, да-да-да, у нас из Японии сегодня нет информации. Надо запросить информацию хотя бы задним числом и познакомить тоже лидеров с японскими новыми героями. Ну, а вот то, что я сейчас буду говорить, наверное, вызовет шквал эмоций. Вы, вы вообще видите, что происходит? Виктор Сусман, США, Бруклин... Заходит в президентскую команду. Это так круто, вы не представляете. Сколько препятствий на пути у этой команды для того, чтобы появилась возможность делать бизнес. Сколько препятствий было вообще у них на пути для того, чтобы активно развиваться. Но, несмотря на это, они развивались с определенным стилем, не останавливаясь ни на день, ни на шаг, ни на минуту, ни на секунду. Они постоянно представляют нам новых звезд. И сам Виктор – это не только лидер, с которого можно постоянно брать пример человек команды, но еще и человек, который является душой коллектива. Он с потрясающим, обладает потрясающим юмором, потрясающей интеллигентностью – и несмотря на такие разда... расстояния огромные, мы чувствуем, что стали, с Эдвин... что стали с Виктором друзьями, настоящими друзьями, и лидеры, которые знают его, чувствуют очень крепкую опору. И нам очень не хватало давно Виктора в президентской команде, с его искрометными идеями и поддержкой любых начинаний компании и директоров. Но, наверное, нужно все-таки позволить спонсору самые главные слова сказать. Его спонсор Людмила Строчкова, Канада, Мэпл, недавно поздравляла его с другой квалификацией, Даймон Директор. Сегодня замечательный день для меня и всей нашей структуры. В душе просто фейерверк эмоций. Искренне, с огромной радостью хочу поздравить Виктора Сусмана, ставшего первым президентом Джимфоми на североамериканском континенте. Дорогой Виктор, несмотря ни на какие трудности, ты стремительно восходишь по карьерной лестнице, с феноменальной скоростью показывая личным примером, что любые препятствия можно преодолеть, если четко видеть свою цель. Упорно делать все для ее достижения». И не сворачивать с намеченного пути. Всего полгода назад мы поздравляли тебя со статусом даймон Director. А сегодня я с радостью приветствую тебя в президентской команде. Восхищаюсь твоей работоспособностью, терпением и неиссякаемым чувством юмора. Даже в очень сложных ситуациях. Ты надежная опора и пример для всей нашей команды. А тебе можно сказать цитаты из песни. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Горжусь нашим сотрудничеством и от всей души желаю не останавливаться на достигнутом и не сбавлять темп. Пусть тебя всегда, тебе всегда сопутствует удача. Пусть глаза светятся огнем победы. Счастья тебе и достижения всего намеченного. Ну, мы присоединяемся все вместе и посылаем а, свою а, потрясающую, наверное, волну вот этой джемовской а, мощной поддержки Виктору, а, его команде. Уверена, что в ближайшее время там очень много новых звезд появится, потому что свой собственный президент это уже очень-очень много значит для команды. Ну вот, с карьерами закончили. Я уверена, что вы все радуетесь за эту неделю и за новости, которые сегодня мы получили. Но есть еще интересная информация, есть еще рассказы и интервью о событиях на местах. Но хотелось бы начать с потрясающего проекта. Путь к успеху. Кто еще не знает, я расскажу, что инициатором этого проекта стала Зоя Самонова и Владимир Самонов, а также их сыновья, их поддержали Александр и Антон Пивовар. В дальнейшем к ним присоединились лидеры Екатеринбургской команды дружной и своими силами буквально с очень небольшой поддержкой компании, они организовали передачу опыта, мастерскую по передаче, по передаче опыта. А тем более этого опыта у э, лидеров, возглавивших это движение, огромное количество. И сегодня они помогают новичкам адаптироваться в проекте, очень быстро получить профессиональную специализацию и не терять время на... Э, отыскивание дороги к успеху а сразу получить алгоритм движения ну наверное я все таки вот словами других лидеров передам отношение к этому проекту светлана чистякова сегодня из анапы светлана переехала в анапу мы очень рады за нее на постоянное место жительства. Друзья, вот и закончилась неделя потрясающего обучения в Екатеринбурге, в Академии «Путь к успеху». Мы все стали друзьями, и когда разъезжались, просто не могли разомкнуть объятия. Эта неделя научила нас самому главному работать на одном дыхании, поддерживать друг друга, ставить цели, двигаться вперед. Мы учились систематизировать наши цели и действия. И эту систему мы сейчас повезли в 16 городов. Благодарю за потрясающую энергетику, профессионализм и желание делиться этим наших спикеров. Зою Самонову, Веронику Кожухову, Татьяну Могильникову, Валентину Архипову, Владимира Самонова. Благодарю всех учеников, за ваше желание учиться и поднять ваш наш бизнес на серьезный уровень. Вместе мы – сила. А, на фотографиях вы видите Зою Самонову и Веронику Кожухову. Те, кто еще не записался на какой-нибудь из потоков Академии, могу сказать, что вы очень много теряете. Ольга Бакулина-Хабаровск. Все участники Академии сделали еще один шаг к своему успеху, кто-то значительно продвинулся в умении принимать свою жизнь изобилие, которое дает нам вселенная. Кто-то научился проговаривать свои мысли. Кто-то понял, как пройти зону комфорта и убрать страх перед камерой. Каждый из нас получил четкую систему работы и обучения, которую по полочкам разложила Зоя Самонова. Очень серьезно задуматься о команде и принципах ее построения заставила выступление Вероники Кожуховой. Наш бизнес будет легко и просто строиться, если мы Научимся продавать себя дорого в первые секунды встречи. Есть над чем поработать? Истинным подарком для меня стала презентация бизнеса. открытость, искренность и, конечно, профессионализм. Продолжаем свой путь, делаем следующие шаги к успеху. Ну и вот мы видим с вами радостных, счастливых, улыбающихся людей, которые получили мощный реактивный вход в бизнес. Желаем им больших стартов. Ну, а вот видите, эта дружная команда собралась в Прибайкальском округе в Иркутске и провела там бизнес-день Jam4Me. Елена Охотникова прислала репортаж, и очень радостно нам, что лидеры делятся вот такими мероприятиями своими, которые провели. Благодарю команду предпринимателей из Прибайкальского округа за достойное проведение в Иркутске двухдневного бизнес-дня. Все вместе мы отлично поработали и выполнили поставленную задачу. Не просто сформировать лояльное отношение к бренду jam me а желание активно включиться в действующий бизнес. Отдельное спасибо выступающим спикерам Екатерине Леонтьевой, Елене Алдаровой, Валентине Гридасовой, Татьяне Ильини. от самых важных тем к желанию действовать. Молодцы! Я задала вопрос предпринимателю, который был на событии. Что для себя взяли в работу для развития бизнеса jim 4 и что особенно зацепило? Его ответ – система увеличения доходов jim me новые принципы и методы достижения финансовых целей с любым порогом инвестиций в мессенджер, простые стратегии построения дилерских сетей бренда Джимфуми как реальности финансовой стабильности в ближайшие 20 лет. Благодаря вашему выступлению о трендах я четко понял, что сейчас нужно быть внутри бизнеса Джимфу Ми, а не рядом. Не терять время, а использовать тренд номер один Джимфуми для создания первоначального капитала. Наверное, лучше и не скажешь, чем словами участников двух замечательных бизнес-дней. Спасибо, Иркутск за гостеприимство. Спасибо, команда, за отличную работу. Мы очень рады. Команда, конечно же, хорошо проработала, поработала и виден результат. Как всегда, после работы, которая проходит отлично, мы оцениваем ее по результату. Вот и еще один репортаж. Екатерина Леонтьева из Ангарска прислала нам свой отзыв. Прошу прощения. Вот и завершился бизнес-день бренда Джимфоми в городе Иркутск. А что же говорили люди? Мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне. Все четко, конкретно по существу. А практическая работа с залом на результат стала пусковым механизмом к действию, после которого все партнеры загорелись с огромным желанием активно участвовать в развитии бренда Gymfomie. Люди выходили из зала со счастливыми лицами, азартом в глазах и словами благодарности. Думаю, для нас, организаторов этого делового областного события, самый лучший результат – это вдохновить участников, чтобы они провели, э, поверили в себя и начали делать простые действия легко и с блеском глазах. Все участники события узнали главные секреты и важные принципы создания, сохранения и приумножения капитала в me Было задано много вопросов, но не о том, когда уже продадим мессенджер, а что конкретно делать. Хотим работать в бизнесе jam и это очень вдохновляет. Спасибо вам, те, кто побывали в Москве, в гостях у Александра Потаповой Татьяны Тарасовой на их бизнес-дне еженедельном, который проходит по вторникам, вот уже давно-давно, по одному и тому же адресу, точно так же получают профессиональную информацию и точно так же четкое понимание и помощь в старте, Ответы на любые вопросы новичков – это характерная черта наших лидеров такого уровня. И Санкт-Петербург тоже сегодня проводит бизнес-дни бизнес на регулярной основе в малом зале за Казанским собором. Вот вы видите адрес в клубе «Видеокуб». 2 марта в 4 часа начала, и вы тоже точно так же можете пригласить новичков на презентацию бизнеса и на брифинг, где все вопросы будут сняты. Проводит его Сергей Пономарев и Нусрат Аруджев. И я уверена, что все будет точно так же на высочайшем уровне. Молодцы. Хабаровск, городской бизнес-день -бизнес также проводит 2-3 марта. И начало 11, в 11.00 до 14.00 в гостинице «Турист в конференц-зале». Вы видите, что все доступно, все понятно, можно связаться с организаторами и принять участие, если у вас там окажутся друзья или знакомые. Ну и презентации проходят постоянно в рамках турне Ольги Храмовой Владимира Березы. Вот 1-3 марта в Астрахани вы видите контактные телефоны. А также напоминаю еще раз, что у вас есть наверняка новички, которые не умеют правильно развивать свой бизнес. Ваша задача отправить этих новичков как можно быстрее в один из наборов в Академию «Путь успеха», и вы получите готовых, обученных, прекрасно подготовленных лидеров, дающих товарообороты. Объясните им, насколько важно начинать обученным и с профессиональным подходом. И они поймут, потому что бизнес-подход сегодня... Это самое важное наверняка, потому что чем больше вы инвестировали в себя, в получение профессиональных знаний на старте, чем быстрее, вернее, вы это сделали, потому что инвестиции очень небольшие, доехать и заплатить очень маленькую сумму денег, 100 евро всего, чем быстрее вы за неделю... Все прошли и прослушали, прослушали, отработали на практике, тем быстрее вы получите результат в виде денег, в виде чеков, которые многократно компенсируют ваши расходы. Вот то, что хотел рассказать о новостях на местах. Ну и, как всегда, поделюсь с вами жизнью благотворительного фонда. Потому что огромное количество людей из армии фанатов присоединяется к нашему благотворительному фонду «Поможем всем мирам», который существует в рамках нашего коллектива, в рамках компании и работает по принципу добровольности. Наши партнеры из своих кабинетов могут перевести любую сумму денег в благотворительный фонд, как на постоянной основе, так и на временной основе, разово, если кому-то захотят помочь. И если вы будете делать это постоянно, то у фонда все время будут деньги, чтобы в самый кратчайший срок поддержать человека, попавшего в беду. Вот сегодня получила письмо от Еркина и Монаховой, которая написала еще раз о Сауле Жалдабаевой. В моей команде есть очень активный партнер и замечательный человек. Помогая Сауле делать оплаты, я узнала, что она инвалид. Несмотря на то, что она сидит в инвалидном кресле, в ее команде уже более 30 человек. Она закрыла статус Сильвермастер и имеет ККА-1. У Сауле 8 грыж на позвоночнике, сахарный диабет второго типа, артроз тазобедренных суставов. Она лечилась в разных клиниках, так как не хотела делать операцию, но из-за разрушения сустава в 2018 году ей сделали операцию на левой ноге. Сейчас в срочном порядке необходимо делать операцию на второй ноге, тогда есть шанс, что она начнет ходить. Стоимость операции и реабилитации составляет 2000 долларов. Это очень большая сумма для нее. Мы очень хотим помочь Сауле, начали сбор денег на операцию. Все могут присоединиться, кто желает. Но могу вам сказать, что благодаря вашей постоянной деятельности, постоянной активности, а мы постоянно получаем еженедельно отчисления от многих, огромного количества лидеров компании, не только адресно, но и просто на постоянной основе люди переводят 1, 2, 3, 5, 10% от своих чеков, и у нас были средства, чтобы срочно перевести деньги Сауле частично на операцию. Осталось, чтобы вы помогли немного Сауле, и мы сможем решить эту проблему вместе. Это ведь так здорово, чтобы человек смог ходить. Просто представьте себе. Вот. И э, я благодарю всех тех, кто уже сделал свои переводы. И еще один человек, который обратился к нам, в фонд, вы видите ее на экране, там вообще очень трогательная ситуация. Э, Рахима Хусаинова из Тараза, мы ее знаем, Казахстан написала нам, что ее партнеру Пашковой Надежде поставили страшный диагноз онкологии в ротовой полости. У Надежды на руках больной муж, за которым нужен постоянный уход, и, конечно, ей нужны силы и здоровье для этого. Для Надежды этот диагноз стал громом среди ясного неба и сильным ударом, конечно. Она никогда не жаловалась на свое здоровье, и вдруг судьба преподнесла такое испытание. Все друзья начали искать вариант лечения, который бы дал результат без химиотерапии, и нашли онкологический центр в Уфе, где проводят такое лечение. У центра достаточно много отзывов пациентов, которые получили отличные результаты. Для прохождения лечения в центре Надежды Необходимо 200 тысяч рублей, это 3 тысячи евро где-то, но для нее это непосильная сумма. Лечение нельзя откладывать, как, как вы понимаете, да, э, так как заболевание очень серьезное. Сегодня хочу обратиться ко всем партнерам с огромной просьбой помочь Надежде выжить и победить эту болезнь, потому что у нее на руках еще и больной муж. Знаете, что такое Альцгеймера, да, его нельзя оставлять ни, вообще совершенно ни насколько одного. Заранее благодарим всех за помощь. С уважением благодарностью Хусаина Варахима. Все, кто могут помочь, просто переводите из своих кабинетов, либо же напрямую вы можете сделать переводы на карту Сбербанка. Вот они, реквизиты перед вами, потом на нашем блоге вы сможете зайти в раздел благотворительности и все внимательно там посмотреть написать слова поддержки и также мы там выкладываем постоянно вот эти все письма которые приходят к нам потом через какое-то время с благодарностью когда люди уже смогли преодолеть какую-то ситуацию и или получили поддержку которая помогла им в самый тяжелый момент почувствовать что они не одиноки вот почему вот мы занимаемся бизнесом и благотворительностью? Многие спрашивают, зачем вам это надо. Ведь это такая сложная деятельность. Все это проверить, помочь, поддержать, перевести. И э, ответ очень простой. Я всегда говорю о том, что люди, которые объединяются для осуществления высоких задач и целей, обязательно должны заниматься какой-то духовной высокой деятельностью. То есть в первую очередь, конечно же, помогать тем, кто рядом с нами. Не думать о каких-нибудь там э, высочайших целей, недостижимых, а просто делать элементарные вещи. Элементарные вещи имеют всегда возможность поддержать тех, кто в нашей команде э, попал вот в такую критическую ситуацию, и срочно нужно помочь. Поэтому вы. Можете принять участие в работе нашего фонда, и я уверена, у вас будет очень радостно на душе. Особенно, когда вы будете получать написанные со слезами слова благодарности. А я обязательно вам их буду зачитывать. Спасибо всем за приятную неделю, за приятную конференцию. Я вам желаю воспользоваться по максимуму промоушеном и напомню, что... 65% акций подарочных только последнюю неделю. 60, по-моему, да? 60. Только последнюю неделю. Вы услышали меня? И 10% скидки – это очень крупные суммы, особенно на больших пакетах. 60% акций – это очень много. 50% тоже будет недолго такой промошен до 18 марта, представляете? И при этом 10% скидки. Вы, вы знаете, какие у вас могут быть чеки? Вы только подумайте. Как можно это преподнести? 10% вот размер скидки на пакете в 3000 евро – это 300 евро. Сегодня люди могут сэкономить 300 евро на вхождении в бизнес если поторопятся. А вам им нужно показать, рассказать, донести и э, помочь понять, что за проект вы предлагаете. И э, рассказать это можно легче всего, когда вы этот проект по-настоящему любите. Когда вы любите э, тех, кто рассказал вам об этом проекте, когда вы любите э, жизнь во всех ее красках, Сегодня, когда вы делаете все с любовью, в этот момент люди захотят оказаться рядом с вами, потому что там, где нет этого посыла любви, уверенности в завтрашнем дне, дороги к своей мечте, четкой, конкретной дороги, вы можете показать им этот путь к их мечте и сказать, хочешь, пройдем вместе. Я иду к своей мечте, ты идешь к своей. А идти мы будем вместе, потому что у нас... Выгодно все результаты, которые сделаешь ты вместе со мной. И двигаться. А для того, чтобы легче было двигаться, сегодня вспомните свои мечты. Яркие, большие, заветные, классные. Которые вы, может быть, отложили в долгий ящик, которые спрятаны где-то у вас в старых альбомах, может быть, в ваших даже головах запылились, вы их там похоронили, не знаю, тройте их, пожалуйста, приведите в порядок, повесьте на видное место, начинайте путь, проработайте стратегию, двигайтесь к ней. Любые тысячи километров очень легко пройти, если разбить их на этапы. Вы сможете войти в президентскую команду, начав сегодня, потому что вход в президентскую команду можно разбить на три этапа и каждый раз собирать подарочные акции при этом. И все у вас получится. Ну а я вам желаю здоровья, счастья и успеха. Всего доброго, до новых встреч.